Мужики, всем привет! Запись идет, запись идет. Собственно, этот ролик по капсулам, по дорогим капсулам. Вы сейчас все это увидите. На ролик потрачено примерно 60 тысяч рублей. Из них 40 тысяч спонсора, 20 тысяч мои. А если этот ролик не наберет 2000 лайков, КСКу я больше снимать не буду. Реально, потому что ролики дорогие, а помимо спонсора я еще свои деньги вкидываю, поэтому, ребят, пожалуйста, поддержите лайком и 2000 лайков мы продолжаем. Про спонсора расскажу чуть позже, а сейчас покажу вам всю картину происходящего. Вот как-то, как-то вот так. А что у нас сегодня здесь есть? У нас есть 30 капсул, из них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ай, подожди, так, еще что ли покупаются? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать капсул претендентов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь капсул с наклейками. С наклейками из интересного здесь эта корона, да, вот это вот замечательная, собственно, корона. Я даже а, сделаю вебку чтобы вы ее полностью вот могли рассмотреть, это очень дорогая наклейка. Одна из, конечно, это не наклейка, вой, но ну, тем не менее. А, по претендентам. Они здесь немного разные. Есть ESL One Кологни 14 -го года. Стой! Так, претенденты. А, легенды и претенденты. В претендентах из интересного, конечно, голографическая Титан. Мы, кстати, с риском это все открывали. А, вот такая красненькая наклейка, которая, по-моему, недорогая, голографическая. уй буй а, а в легендах из интересного что? ВП-шка. Тим Дигнетес. Uh, LDLC.com Не uh, пыгало графическое Ну вы это сами все видите, что я рассказываю Ну что, поехали, сначала мы купим ключи Для вот этих раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь капсул Сведу на паузу, куплю ключи так, все, ключи куплены. Кстати, чтобы не возникало у вас вопросов, а шенджер лет? Нет. А, когда у нас шенджер, я об этом говорю. А здесь я могу вам показать, что все пробивается на ТПшке. То есть вот, торговая площадка, пожалуйста, на ваших глазах. И все это дело пробивается, все это действительно лежит у меня в инвентаре. Поэтому все, окей. Ну что, поехали. А, сразу начинаем с капсул с наклейками. Первый ключик в позе, конечно, куда же, дорогие друзья, без нее. А, кстати, я заметил, что вам прическа моя понравилась. Спасибо большое. Поехали. Первая корона на сегодня. А прикинь, реально корона сейчас Или бананчик Есть, занос, минус деньги Кстати, вот такая капсула стоит в районе 4-3 Вот такая тоже в районе 4-3, это, по-моему, 1600 То есть это самая дешевая, так сказать, капсула Но, опять же, относительно кейсов, да, это Это дорого, это очень дорого Браво, кейс стоит 3, это Касай, хорош! Хорош! Сколько мы стоим? Я не знаю, но, по-моему, недорого Че я орал? Тогда посмотрим, подожди Она стоит... Она стоит... Она не стоит вообще ничего. Прикинь, она стоит 300 рублей. Блин. Я думал, она дорогая. Мы купили ключ. Кстати, ключи на эти капсулы очень дешевые. Может, реально корону? Но ну, ножей не выпадало, ничего не выпадало. Гэл! Ой-ой-ой-ой, ладно. Поехали. Чё, претендента долбанем? Я думаю, претендента, why not? Ребят, 2000 лайков, пожалуйста. Фух, погнали. Да, она меня постоянно байтит! Да, Тим, ёлки-палки. Uh, давай легенд откроем. Сейчас мы, по да, сейчас легенд открываем. Ребят, uh, о спонсоре. Пару слов, пожалуйста, послушайте. Это очень важно. Мне заплатили 40к <laughs> на OpenCase. Uh, у нас сегодня спонсора. От меня и от сайта. В прикрепе, конечно, ссылка. И у вас есть реальный имбовый промокод, который они дают только моему каналу. Промик на 40%. Он корона. Uh, Все, это будет в прикрепе. Но это не самое крутое. На сайте есть барабан. В котором есть бонус, Я по секрету, 100 тысяч рублей. А, то есть крутите и вы можете выбить 100 тысяч рублей. А также случайные перчатки и случайные ножи. И это все там. То есть у вас есть один прокрут поляный а, и один прокрут по промику. Это прям имба, тоже корона. Огромная просьба, просто перейдите и прокрутите барабан, пожалуйста. Потому что ребята реально помогают записывать этот контент. Без них кэски бы не было. То есть они прям хорошо заносят. Поэтому просто, пожалуйста, барабан прокрутите из интересного, вам может выпасть ширп, вы его можете вывести. Это прям дефолт, что выпадает. 100 тысяч рублей. Выпадает. Не видел, что выпадает, но оно там как бы есть. Есть и. 50 тысяч рублей. Это все есть там, можете зайти посмотреть. И реально сайт очень имбовый, потому что мы открывали с аккаунтов подписчиков прокачки, делали и выпадало. И мне. Ну мне... Yes. Я не знаю, что я радуюсь, мы посмотрим цену. Пусть это будет дорого. Я вот в этих наклей. Ой, красота, 5К. Вкусняшка выпала. Прям ням-нямка выпала нормально. В общем, ребят, реально сайт крутой. То есть а, все прокачки, которые были, там, блин, стайных кейсов подписчикам а, на аккаунтах. Их выпадало градиента АВП. То есть, прикиньте, это все в роликах есть. Так что, реально сайт очень крутой. А, команде OneDrop, огромный привет и спасибо. Из-за интересного, кстати, у них есть кейс за 10 малио рублей. 10 лямов. И за 1 лям. Такого я еще нигде не видел. Также есть кейс за... То есть, ну, прикиньте, кейс за 10 мультов И за лям это все там Ну, просто, даже же реально байтово посмотреть, что там лежит Ссылочка переходить, я такого не не Он типа, кейс за 10 мультов, блин Что тебе, за одно открытие 10 драгонлоров выпадет И кейс даже за миллион рублей Ну, в общем, реально интересно, огромное спасибо за переход И спонсору привет, спасибо 40% это имбовая история М -м -м -м -м. Она очень дешевая, к слову Она, по-моему, очень дешевая ну да, 500 рублей всего. Ой, ладно, давай претендентов долбанем. А давай я с закрытыми глазами открою. И прикинь, сейчас что-нибудь дорогое выпадет. Самое дорогое. Титаны! Вот это будет сказка. Раз, два, три, титаны! Блин, это не титаны. Это вообще не имба. Ладно. Так, главное, чтобы у нас шла запись. Потому что это самое основное. Ролик стоит 60к. А капсулы с наклейкой, из которых корону... Ну, наверное, не выбить никак мне, потому что это мой unlucky аккаунт, но тем не менее будем рассчитывать и надеяться на курицу. Это что? Это, это шлак. Простите, знаете, что я хочу сказать? Ссылочка на вилдроп. Там. Кейсы за 10 и миллион рублей тоже там. 40% там же. Реально спасибо, ребят. Потому что. Ну, я это раньше все делал с хинджером. Сейчас я делаю это все на свои деньги. Ну, типа, на деньги спонсоры свои. Огромное спасибо. Это еще одна наверное. А давай-ка мы откроем в позе гонщика на скоростях. Я вот так вот тогда делал и открывал. Давай попробуем. Так, ну что... Ой-ой-ой, я падаю, мужики. Uh, давай пробуем так претендентов открыть. На самом деле, так очень удобно. Я сейчас зафиксирую стул, а то реально свалюсь. Кстати, если кто работает менеджером в компаниях, которые производит такую историю, можете мне отписать. У меня стул ломается, вот Вот коробка передачи отвалилась. Ладно, короче, погнали. Давай. Просто на изи титаны сейчас или титаны выпадут, я голографическая. Да это опять Нави! У меня что сегодня? День Нави, блин. Просто три наклейки Нави подряд. Ну, это пранк какой-то. Причем капсул-то, казалось бы, да не казалось бы, их реально не так много, но они безумно дорогие. Банан. Нет, это кот. Это кот от чего-то. Понятно, круто. У нас остается немного капсул Интересная наклейка за 5К. Выпадала голографическая. Начинаю в позе долба. Я очень хочу титанов. Титаны, кстати, могут окупить половину опенкейса вот этого. По-моему, они 30-ку сейчас стоят. Поза орла, счастья, здоровья, успехов, заносов. Но это не голографическое. Блин, это обычное. Но они, кстати, тоже от 3000, по-моему. Если не от 3, я офигею сейчас. Вроде они отрешь. Да, да, да, да, да, да, Они стоят 2,5. Блин, ну, ладно, титаны, в принципе. Так, а что у нас легенды закончились? Да, остались претенденты. Легенды самые дорогие. Кейсы были. Давай, поза орла заносов, пожалуйста. Ну, что-нибудь голографическое. Ну, Вокс Е-минор. Блин, что? ой ой ой ой ой ой можно корону. Плеск, корону. Корону, корону, корону, корону. Ес, В... yes! бананчик выпал! Хорош! А он дешевый, прикинь. Если он сейчас будет стоить дешево, это будет вообще фейл года. Но это же бананчик. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, 4200. Запись идет, идет. Мне выпал бананчик. Но это окуп контейнера. Это, конечно, не корона, но банан тоже приятно. Давай еще что-нибудь. Банан, еще один. Банан, давай, блин, еще один. Welcome to the clutch. Сэнкью. Ч ⁇ все? У нас остается три капсулы, друзья. А стул занесет? Давай, вот реально, я отойду, мне интересно, занесет ли стул. Давай проверим. Я вернусь, и там будет. Вот просто. Вот. Вот и типа вот так вот я сделал. А, ничего себе. Это титано голографическая наклейка, друзья. Пожалуйста, хочу сделать так. Давай. Давай, открыть, поехать. Стул заноси. Все, отходим. Я сейчас захожу с полностью, ой, чуть не упал, с закрытыми глазами. А, и вот, ну, не вижу, да? Так, куда мне садиться? Я надеюсь, что там будут титаны. Пожалуйста, раз, титаны, титаны, два, три. Я сейчас звук чуть для вас погромче сделаю. Сколько она стоит? Она дешевая, по-моему, да? Блин, у нас остается реально немного капсул. Сколько? Ой, ну она, кстати, ну, 700. 700 рублей. Ладно, пойдет. У нас остается... Где капсулы претендентов? Мужики, это дорого, блин, получилось. Ты меня риск подсадил на эти капсулы. Поехали. Wild Drop спасибо, ребята. Что, может, я могу записывать такое? Оно пролетело голографическое. У нас остается крайняя, не буду говорить последняя, крайняя на сегодня капсула. Ну можно титанов, давай, титанов Ну хоть что голографическое Нави можно голографическое У меня просто сегодня весь open case дропались нави Поехали, голографическая нави А давай перед этим какой-нибудь контракт замутим Реально, вот ну, что-нибудь интересное Я правда не знаю, хватит ли у меня скинов На что-то интересное, но будем надеяться Так, о, кстати о о, о, о, подожди, подожди подожди. Ну тут выпадет не очень, да Бжи, Давай что-нибудь придумаем, сейчас я посмотрю На паузу уйду так, мужики, вот такой контракт получился. Здесь нержавейка, кровавый тигр. Не знаю, что выйдет из этого. Частица титана. Угу. Кстати, прикольно. Прямо с завода. Я не знаю, сколько он стоит. Мне интересно. А, он стоит пяти хат. Нормально. Мы, <laughs> мы ушли в минус. Короче, заключительная капсула. И подводим итоги. Давай титан, титан, титан, титан, титан, титан, титан, титан, титан. Я снимаю шляпу. Я снимаю шляпу. Это шляпа. <смех> не, ну я не знаю, сколько она стоит. Она, она вот по-моему мега дешевая. Давай посмотрим. Но это, но это хорошо. Ну вот это, это типа на крайнем кейсе, это замечательно. Она дешевая по-моему. Да, она, блин, стоит. Но это голографическая, тем не менее. По итогу и самого дорогого, что нам сегодня выпадало, это голографическая LDS, э титан и вот такая э голографическая наклейка. Кстати, банан. Ну, типа, в целом неплохо, в целом пойдет. Башка, конечно, биш голографическая есть. Ну, такое себе. Вот, всем огромное спасибо за просмотр, спасибо спонсору, на него ссылочка будет в прикрепе. Вот такой получился панкейс. Хотите больше, 2000 лайков набираем и пилим дальше. Нет? Ну, на нет и шляпы нет. Всем спасибо, с вами была Лысая История. Всем пока.